Всем привет! Сегодня мы с вами скачаем тот же самый 3 exploit но уже с обновленного сайта. Как вы могли заметить, поменялся немножко дизайн, он стал намного красивей, в принципе, довольно стало приятно смотреть глазам. А также, если мы лиснем вниз, тут появилась информация, кому полезно, можете зайти почитать. И поменялась кнопочка скачать. То есть, раньше была просто кнопка, а сейчас типа такой виджет который движется вот видите я двигаю мышкой он тоже двигается в принципе довольно круто мне нравится а, нажимаем кнопочку скачать а, здесь разрешаем уведомление нажимаем скачать все чит у нас скачивается а, смотрите нажимаем сюда а если у вас также как у меня здесь нету кнопочки скачать нажимаем здесь показать все и вот здесь кнопочка сохранить появилась нажимаем ее все равно продолжить. Показать папки. Заходим в папку. И переносим вот эту вот папку на рабочий стол. Так, все готово. Идем дальше. А теперь заходим на сайт Roblox. И давайте, в принципе, проверим на пиге скрипт, который есть в скрипт-хабе. Так, все, мы зашли. На сайт Роблокса зашли на пиги. Place. Теперь запускаем. Так, ждем пока загрузится. Так, звук сразу выключаем. Все готово. И теперь давайте заходим в папку с щитом и запускаем чит. А, также напомню то, что этот чит без ключа. То есть при входе вам не потребуется никакой ключ. И также здесь работает полностью автоинжект. То есть вам не нужны посторонние программы, чтобы заинжектиться. Так, вот это стираем, оно нам не надо. После этого э, заходим в Roblox, то есть открываем око окошко. И нажимаем вот на этот шприц. Это у нас инжект. Все, ждем. Все, он заинжектился. Отлично. Это теперь можно свернуть окошко. Оно потом, когда сворачивается, автоматически пропадает. Так что оно вам не будет мешать. А теперь заходим на скрипт хаб и нажимаем пиги. Вот он у нас появился. Скрипт. Нужно немножко подождать, чтобы он прогрузился. А иногда он быстро загружается, иногда нет. А давайте сейчас быстренько подожду, пока он загрузится. И мы с вами продолжим. Итак, все щит прогрузился. Uh, скорее всего, он долго грузил Из-за того, что запускалась карта Скорее всего, по видимости Из-за того, что еще карта была не запущена Из-за этого он долго грузил Ну, я ждал примерно плюс-минус 30 секунд Вот, получается, скорее всего uh, Если карта будет новая выбираться То, естественно, в принципе, на ней предметов и не будет То есть нужно ждать, пока прогрузится карта и появятся предметы Вот, ну, в принципе, как видите вот он работает, он показался. А, допустим, а, смотрите, вот тут синий ключ. Убегаем немного подальше и нажимаем на синий ключ. Как видите, нас стопехнула к нему. Так, у меня немного вылетело. Давайте сейчас перезайду и мы с вами продолжим. Итак, я перезашел. А, давайте заново инжектимся. Нажимаем на этот шприц. Все, ждем пока заинжектится. Так, теперь сворачиваем опять окно и нажимаем пиги. Так, все готово. Давайте нажимаем плей. Да, в принципе, как я и говорил, получается, смотрите, сейчас идет выбор карты, и мне предметы не показались. То есть, как только карта покажется, то есть появится, и появятся сразу же получается предметы. Давайте ждем, пока выберут какую-то карту. Выбрали дом, получается. Ладно, ждем, пока загрузится. Так, ну давайте игрока выберем. Потому что, в, при в принципе, бот, наверное, жестче будет. Хотя я даже не знаю. В принципе, пиги не играю в основном. Но бот, мне кажется, наверное, посильнее, чем игрок будет. Хотя не факт. Так, ну ладно, выбрали игрока. Отлично. Так, все, выбрали. Получается, пиги, кто будет играть. Так, сейчас, получается, у нас идет маленькая касс-сцена. Ждем, пока она пройдет. И получается, проверяем чит на работоспособность. Вот, я, конечно, не знаю, может быть, всегда будет кикать, но мне кажется, у меня просто чисто единичный случай. Так, все готово. Ну, давайте, в принципе, топхнемся на молоток. А, опять вылетело. Так, ладно. Я так понимаю, будет постоянно вылетать. Окей, ну, в принципе, неудивительно. Давайте, в принципе, проверим на какой-нибудь другой игре. Так, что тут у нас еще есть? Давайте бойл-то бот. Пишем поиски. Так, все готово. Нажимаем поиск. Чит пока вернем. Все, нашел. Теперь заходим. И сейчас мы с вами тут проверим. Тут, я надеюсь, не будет вы вылетать. Ждем пока закрутится Place. Все готово. Отлично. Так, звук сразу убавлю. И сделаю качество на максимум. Все. А, нажимаем Inject. Ждем пока заинжектится. Все готово. А, как видите, у меня тут 5000 монет. В принципе, это довольно много. Вроде бы как. Вот. Я их получал, получается, с помощью скрипта, который фармит монеты. Вот. Если вам интересно, я могу заново снять э, этот видеоролик и показать, как их сработать. Так. Нифига себе, вы это видите? Это такая постройка получается высокая? Ну, слушайте, блин, прикольно. Интересно, сколько он ее строил. Потому что, я думаю, по-любому больше часа. Напишите в комментариях. Сколько он примерно часов потратил. Но мне кажется довольно много. Так, ладно. Давайте проверим скрипт. Нажимаем bu Build Bot. А вот он появился, этот скрипт. Есть Infinity Block. И автофарм. В принципе, Infinity Block вы сами сможете проверить. Давайте проверим с вами автофарм. Нажимаем. Так, все готово. А, нажимаем Open старт ну как видите в принципе все работает и нас не кикает и кстати вот таким вот я способом и заработал свои на 5000 монет ну давайте сейчас подождем пока он до конца долетит и глянем сколько нам дадут вроде бы а, больше ста не дают а смотрите тут нужно самому бежать получается а нет не самому Ладно, давайте сейчас заново посмотрим, как он летит. Может быть он даже сам соберет. Нажимаем старт. Так, ждем. В принципе, лететь довольно недолго. И мне дали 70 монет. А, вроде бы как, там, по-моему, рандом. То есть выдается рандомно. От 50 до 100 монет, если не ошибаюсь. Может даже меньше 50. Так, все, меня сюда тпхнуло, можно так сказать. Ага, и сундук почему-то не собрался. А, чит, может быть, немного подлагал, из-за того, что я сам бежал. Надо было, скорее всего, мне не бежать. Так, смотрите, он, получается, возвращается обратно и летит, получается, опять на сундук. Ладно, давайте сейчас ждем немножечко. Посмотрим, может быть, он сейчас сам сундук соберет. А, либо же все-таки нужно самому собирать. Но мне кажется, я все-таки тогда сделал ошибку и не надо было мне самому собирать. Так, ждем. Сейчас он немного думает. И сундук не собрал. Угу. А, ну ладно, в принципе, я думаю, вы сами сможете разобраться. Получается, либо вам самим нужно добежать до сундука, либо же он сам автоматически его соберет. Вот, я изначально тупанул немного. Вот, ну в принципе, скрипт работает, как видите, все отлично. А на этом мы буду заканчивать. С вами как всегда был AceBan, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока.